Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Чехословацкий тяжелый танк 10 уровня ВЗ 55 карта Так, по-моему, она называется линия Маннергейма Игрок Эль Капитан Все, позиция занята Осталось только дождаться противников Которые особо почему-то сюда пока что Не торопится. Может быть такое, что и вообще Никто не поедет А то бывает Вот так, приезжаешь сидишь в засаде ждешь ждешь а никого нету он наверху там есть да там вз 51 50 тп еще леопард светился но леопард мог уже в принципе и уехать куда-нибудь 55 сидит терпеливо ждет своего момента а счет тем временем становится уже 0-2 Иногда вот так ждешь, ждешь. А счет уже, да, там. 0-5-0-7. Нет, вот все-таки есть, есть. Высовывается здесь СТ-1. Не получается пробить его в Лючок. Со второй попытки, да, там уже почти СТ-1 заехал, но все-таки успевает как-то выцелить и попасть. Происходит такой размен. СТ1 на золоте. Расчет счет уже один-три, два, три. один пару раз получил, больше даже не выглядывает. Вот такое затишье. Никто никуда не едет. Не, он только... Союзный торт решил только пойти вперед. Счет становится равным 3-3. Торт делает и выстрел. И счет 4-3. Минус вражеский светляк. Всё, устал, устал. Устал ВЗ-55 ждать, пока противники начнут проявлять какую-то активность. Сам поехал вперед. Ну да, то иногда так можно и до сливы досидеться. Отсюда уже все уехали, да, ждать-то было и нечего. Т-1 наверху, ну и 50 ТП тоже, скорее всего, там. Так же, как и... Как там у нас? Т-51. Счет равный. 4-4. По прочности уже заметна разница, да, союзная команда. Начинает проигрывать. Два пробития. Танкует ВЗ-55, причем ровно 1000 натанкованного. И опять очередные два пробития. Ну, здесь тоже опасно туда высовываться. Там еще две ПТ-шки вон засели. Т-30, Гриль-15. А счет уже становится 4-8 вторым снарядом здесь в лючок. Не удается попасть там. Ну, попасть может и удается, но пробить нет. Что, если ты первый решил пойти вперед, понимая, что ВЗ на уходит на долгую перезарядку. Че он хочет? Сверху спрыгнуть? Есть. Один снаряд наверх, другой. 50 ТП. С Т 1 немножечко. доплыл, да, охладился, Он сейчас, походу, хочет задом откатиться опять туда наверх. Сейчас тоже надо быть крайне осторожным. Недалеко гриль 15 Еще и Т-30 сюда приехал. Ну, Т-30 корпусом, <laughs> насколько я знаю, не танкует. Вообще появление Счет 7-10, союзники скоро закончатся. Сейчас, что здесь делает Чарфутур? Ему надо вообще, по-моему, возвращаться на базу. Сп Спасать арту от КПЗ-50. Все, на левом фланге союзники закончились. Остались только две арты на базе, ну и... Чарфутур и наш сегодняшний. Улетает мимо снаряд. Куда-то ввысь, но вторым все-таки получается наконец-то выцелить этот лючок. Ну что, ВЗ понимает, что сейчас противник будет скорее всего, да, выходить к базе, там пытаться уничтожить арту, возвращается в оборону. А уже минус одна арта. Причем и вражеская арта уничтожает, не знаю. Может вообще по трассеру. Шотный леопард. Что там с прочностью остальных противников? Пока что непонятно. Да, если противник не попадал в радиус вот этой отрисовки, сколько там у нас, 500 метров получается... А дальность видимости максимальная то данные так сказать недостоверны счет 10 12 идет захват базы есть два снаряда оба с пробитием по объекту 907 Всё, в одиночку в одиночку против пятерых еще и на захвате стоит противник 50 с небольшим секунд времени блин 907 да ехал бы уже пытался закрутить что ты делаешь вот так вот бездарно сливается 907 -й. Ну, зато базу перестали захватывать, да? Противники, противники хотят фрагов. Приехал сюда гриль. 15-й. Больно. Всего 207. Уже 194, даже единицы прочности остается. Еще и перезарядка. Отлично удается гриля добрать тараном. Он там что-то как-то юлил, пытался уехать, но не получилось. Здесь хорошо такое место, что арте сюда, конечно, проблематично чемодан закинуть. Вот КПЗ сейчас лучше как-то осторожненько не лезть, да, просто подсвечивать для арты. Чемоданы не летят. Но Арта может менять пока что на свое местоположение. Искать, так сказать, точки, откуда можно будет все-таки закинуть сюда. Вот такая игра кто кого перехитрит. Нарта уже время столько прошло, могла вон сзади спокойно уже приехать. И... Вот. Что она и делает. Но все-таки получается здесь там как-то выцелить КПЗ. КПЗ решает перезарядить барабан. Ну да, в такой ситуации лучше иметь оба снаряда заряженными. Момент продолжается, да, что с КПЗ здесь вот эта вот игра была, а теперь с М53. Есть, да еще боеукладка подрывается. По делом тебе. Опять. Опять барабан на перезарядке. Что-то долго сюда ехал, 261. Хотя он по-любому быстрее, чем М53. Но, видать, не сразу на это решился. Ждал, ждал. Вообще, в такой ситуации Артем, мне кажется, проще было бы ехать вообще на захват. Есть, все. <з coloured> Хватит с тебя, так сказать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.